Дорогие мои друзья, начинается четвертая карта этого шоу-матча. И по-прежнему решающая ситуация каждый раз она остается у нас. А -а -а, стример топ НЗ вперед. А -а -а, жукапук. Спасибо вам, Жукапук, за целый рубль. Мощный <пас> донат сегодня. Время мощных донатов. Вот, короче, а -а -а этот как он называется? Чего я говорил-то? Решающая карта по-прежнему Патрики две взяли, им для победы нужно взять еще одну Но новая земля, они прям мощны Они прям готовы уничтожать И на карте Тускана они продемонстрировали себя Как команда, которая ну, вот не сдается на полпути И это замечательно И это большая проблема для новых патриотов Если их соперники словили бы там дизмораль какую-то Или что-то еще вроде этого Тогда ну, были бы сложности А сейчас остались два самых жестких игрока Это К10 и Хейт, которые спокойненько выигрывают раунд вот что усиливает команды, так это замечательная пара игроков. На самом деле, по моему личному убеждению, убери сейчас связку К10 и Хейт. Команда Новая Земля проиграет эту встречу. Ну вот, мне кажется так. А, может быть, конечно, я и ошибаюсь, но вот я почему-то думаю так. Саня, где голосование? Оно закрылось само по себе. Оно же теперь... YouTube ввел ограничения на голосование. Раньше оно висело сутки. Теперь висит еще меньше. Короче, YouTube там что-то моросит. Новое сдавать уже не стал. Но в голосовании выиграли вообще Патриоты. Но по матчу пока что не выиграл. Ничего себе, матч еще идет. Да, Паш, еще идет. Четвертая карта. Лил Казнил, минус К10. Это еди... А, нет, единственный, пардон Второй минус от э команды Патрики. Раздобыл себе девайс. Лил Казнил, ну, 11 хп. Не очень-то мне верится вы сейчас бы ему бы хаешку туда И вообще было бы красиво А, ну и без хаешек Раунд так или иначе остается за новой землей Счет 2-0 По-прежнему продолжается борьба плотная, плотная И очень интересная Что важно понимать А, кстати, это два разных Максима было Господи, я только сейчас заметил Максим И первый раз донатил 100 рублей А второй раз Максим Л Донатил 77 копеек мощнецкий донат Читка 228, минус Лил Трамп Бам По горбу, можно так сказать Ну нет, этот раунд тоже не выигрывается Лил казнил, да, конечно, хэдшотом порадовал Но, но все-таки я не верю Я все равно не верю Опять же, связка осталась самая опасная К10 и хейт мне кажется, вообще всех остальных убери, а 10 и хейт в соло выиграют. Ну, на двоих, есть, соло, А на двоих. Хейт застрелил Лил Вилла, Лил задымил, подхватил оппонента, а бомба-то на А установлена. И, кстати, Лил задымил это понимает. Поймет ли он, где находится соперник? Соперник у нас пристоялся за красным, и реакция подвела. Лил задымила, не успел он. Развернуться и начать открывать Начать открывать, Не успел развернуться и открыть огонь по сопернику Давайте скажем проще 3-0 Но вот тут я, наверное, скажу, что шансов у Патриков на победу побольше Почему я так считаю? Потому что, по сути, это как и карта Тускана Околоравные карты такие по... По соотношению сил стороны и поэтому я думаю, что в атаке ну, Патрики как-то покомфортнее себя чувствует, чем в обороне. Но это, опять же, только лишь мои догадки. По факту, как будет, мы узнаем с вами только к концу этой карты. Лиза задымил, кил на приеме, и атака, теперь разменявшись в минус для себя, понимает, что ну, уже здесь. В общем-то, делать Лиза задымил, выходит в аркаду в спину у врага и забирает там читку 228, того самого лампового чувака. Хейт, 37 хп, открывается на мидл. Быхво... Лил задымил, какие штучки сегодня ставит. К-10, 52 секунды до конца раунда, у него есть бомба, у него есть девайс, он сотый. И главное не перейти в двухсотого, так сказать, да, в общем. Главное выиграть в раунде, но сделать это будет, конечно, крайне проблематично, учитывая количество игроков, да и позиционно, конечно, Ой, у меня овервью. О, господи, я все время ее забываю добавить. Причем ведь я ее сделал, она лежит готовая, но я забываю ее закинуть в кс -ку. Кошмар какой-то. Уже чуть меньше полминуты остается до конца раунда До сих пор еще К10 ничего не сделал Да, скорее всего, наверное, уже ничего и не сделает Максимум вот эту перестрелку выиграет А я думаю, он ее выиграет А, нет, Лил задымил в другом направлении, решил пойти Короче, игроки обороны ищут своего соперника Найти они его никак не могут ну, перестрелку действительно выиграл. Хотя это нельзя назвать перестрелкой. По сути, он просто расстрелял соперника в спину. Даст был уже. Даст был уже, да. Вторая карта была Даст 2. 16-12. Патрики ее выиграли. Ну, а пока 3-1. Хотя это такая карта... Тут сильной стороны нету Тут решает скилл Ну вообще на любой карте решает скилл Потому что даже если ты играешь э, как, Да любую карту абсолютно Если ты играешь, например, нюк Где оборона явно сильнее атаки э, Если у тебя скилла нет А у атаки есть То ты проиграешь даже находясь в сильной стороне э, Ну тут скорее должна быть Какая-то золотая середина И по скиллу, и по качеству И прочее, прочее, прочее Все, короче, может быть Лил задымил, минус хейт 4 в 5 Энтри, причем еще и по одному из опаснейших игроков команды Новая земля сделан И это, наверное, очень важный Энтри, как мне кажется, Лил Казнил забирает К Ка 10 И мне уже кажется, что раунд некому забирать Минус от Лил Трампа Еще один фраг со снайперской винтовки Лил Казнила Читка 2-2-8 в соло 30 хп Треть, треть лайфбара Чуть даже меньше Ну и до, до победы, наверное, конечно Далековато Потому что надо сделать аж целый эйс. А тут хаешка <laughs> на 29 хп остается всего один. Ну, чудом пережил. Но с другой стороны не умер. Да, пока еще двигается, может убивать, означает. Оборона на нюке у вас слабая сторона. Это странно. Оборона никак не может на нюке быть слабой стороной. Вообще вот в принципе априори. Потому что там владение картой... Наверное, около 70%. Атака более-менее комфортно только улицей на нюке владеет, и все. Не более того. Ну что, где выживший-то у нас последний, однохэповый товарищ? Ну, спрятался на меду. Тут вокруг... О... Ого! Вокруг его огромное множество соперников. Застрелил Виолу и даже пережил. Даже пережил этот тяжелый раунд. Счет 3-2, но уже второй сейф, То есть второй игрок уже не получает э, деньги. Не веришь? Спроси у любого узбека. А, так и нет, я же не, я не говорю, что, а, что это не так. Я верю, что у вас так. А, просто я говорю, что это неправильно. То есть это уже в, в корне, в принципе, неверно. Потому что если, допустим, в таком случае узбекская команда будет играть нюк против любой нормальной другой команды, я имею в виду нормальной в, в плане скилла, не, не против каких-то там Одноднева, как говорится А против команды, которая давно играет в Counter-Strike ну, Вы никогда не выиграете у них, играя в атаке Никогда и нигде Но если вы говорите опять же про Лил Лилджамп, два минуса Минус от биомусора и минус от читки Три в два и К10 на опыте Будут продолжать пытаться ломать точку Б. Не очень сильно, конечно, удается это сделать. Там каналки разбивались. Я думаю, вы это слышали. Но каналки разбивались только если по сч по счастливой случайности. К-10 в нелегкой перестрелке забирает задымила. Ну и Виола минусует последнего игрока атаки. Счет равный 3-3. Ребята догнали. Ну, патрики догнали своих оппонентов. Новая земля пока немножко подсдали. Вот чуть-чуть натиск у них подпросел подприутих, вот приутих, так сказать И, кстати, да, вот Денис спрашивал Вы уже устали, наверное Ну, нет, не устал, Денис, если что Не переживайте, не устал Так, у нас два флеша и все пуш Ну, так это же элементарная стратегия Которая разбивается, когда вылетают ваши две флешки Вам летит одна в ответ И ваш пуш заканчивается прям там же, где начался Лилджан, два минуса Минус один отлило Оу, щит, как больно. Лил Казнил Лил Джамп погибают от ваншотов на опыте. На тегле сыграл замечательно. Но в спину открывается Лил Задымил на опыте. Еще два минуса на тегле. Чутейс не сделал. Вот это охренеть просто. Просто чешуеть, дорогие друзья. Я уж простите, не знаю, как сказать еще. Ругаться-то неприлично. Мы, как известно, не ругаемся во время комментирования uh, Counter-Strike. Но, черт возьми, вот это да. Четыре минуса с дигла. Силен. Силен. Силен. Сначала дуплетом просто. Он, как знаете, как с этого с дробовика стрелял. Бах-бах, два выстрела. И потом еще бах-бах, два выстрела, отстрелялся. Силен. Просто мощь. Показал мощь. Ну, с другой стороны, это тоже должно очень сильно напрягать Патриотов. Что вот такое, если может быть, то очень легко этот матч вообще отдать. Поэтому обе команды должны из этого момента извлечь уроки. Извлечь плюсы, извлечь минусы и понять, почему эта ситуация произошла. Пока, к сожалению, с извлечением э, уроков у команды «Новая земля» сложилось в этом раунде не очень без фрага отдается раунд и счет становится 5-3. То есть у Патриков на данный момент уже Винстрик э, достигает 5 матчпоинтов. Кстати, еще, дорогие друзья, хочу напомнить, что завтра в... Э, не помню, по-моему, в 19.30 или в 20.00 что-то вот как-то так, короче говоря, по московскому времени. Я буду комментировать еще один шоу-матч, но в формате Best of 3, где сыграют команда Новых Патриотов против команды... Э, Ladies Слейвс. Вот так оно называется. Ну, Хейт. Я вообще, конечно, не знаю, на что сейчас надеялся, накидывая такие флешки и открываясь в соло спиной под своего соперника. Понятно, что спиной он это делал для того, чтобы его не убили. Но, ну, вернее, для того, чтобы он не ослеп. Но ведь таким образом он рисковал, что его убьют. И, по сути, наверное, отчасти из-за этих туда-сюда разворотов-переворотов его и действительно убили. К10, Читка и Биомусор Читка, ну, кстати, с Биомусом умудряется сделать 2 кила, и это хорошо. Это хорошо для команды Новая Земля. Они достигли численного равенства, а теперь еще и даже в численный перевес умудрились уйти, потому что просто подставился ли -ли Лил Джамп. Ой! Как он в этот пиксель-то попал! Жесткий Лил задымил, хороший хэдшот. Но... Вот это зум, да, замечательно Просто из-за включенного зума он не увидел соперника, который перед ним стоял Поэтому, дорогие друзья, никогда не пользуйтесь зумом просто так Всегда делайте либо фаст зум Поочередное быстрое нажатие клавиши маус 2, маус 1 Если кто-то не в курсе Либо... Ну вот, короче, не передвигайтесь со включенным зумом Потому что у вас обзор становится в разы меньше Что естественно Отдается раунд, и это 5-4 С раундом практически отдается экономика Но на какие-то там все-таки девайсы еще наскрести Кто-то смог, кто-то, конечно, может быть и не смог Я не знаю, вот что было у Лизы Дымила Что там было, кстати? Эмочка там была Значит, девайсы были Ну, это плюс Это плюс, за 5 раундов умудрились создать нормальную экономику Но, опять же, если сейчас отдадут еще один матчпоинт то после этого уже придется делать экономически, а то и скорее даже 2. К10 разменивает Виолу, которая сделала перед смертью 2 кила, и таким образом мы получаем, опять же, численный перевес за обороной, но в, одна, в одного всего-навсего игрока, и поэтому, на мой взгляд, это мало. Это мало, потому что мы уже видели с вами неоднократно ситуации, когда перевес был, но он был нивелирован был практически молниеносно. А Лил Лилджамп минус читка. К10 последний, 79 хп. И минус отлил джампа, дорогие мои друзья, это 6-4. Все-таки как-то не сдаются ни одни, ни другие. И это, наверное, особенность этого матча. Как раз-таки ключевая особенность этого матча в том, что он интересен тем, что здесь есть борьба. Ну, единственное, наверное, конечно, мираж можно выкинуть э за скобки, да, потому что там борьбы не было. Ну, сложно назвать 16-5, с которыми закончился Мираж. Э, типа, что это? Какая-то борьба? Нет, там борьбой даже и не пахло. Сейчас прессинг точки Б. Лил Трамп, Лил задымил по минусу. Гейт, уже подобравший девайс, открывается на кулку. Пытается забрать Лил Казнила, но соперников там оказывается слишком много. И по результату этот экономический врыв на точку Б заканчивается... Не достигнутыми целями То есть бомба не была поставлена, раунд не был выигран И счет 7-4, как ожидаемо Но зато плюс какой-то там к восстановленной экономике Хотя, как вы видите, очередной раунд на диглах ожидает атаку Когда у атаки ломается экономика, лично для меня это всегда вообще загадка Как атака умудряется сломать экономику Если у них бай гораздо дешевле, чем у игроков обороны Но атака иногда играет очень идейно Лил задымил, лил казнил. Заканчиваются патроны, подтягиваются тиммейты. И вроде бы все схвачено. Патриота удерживают выход на мидл. 8-4. Даже выигрывают еще и в первой половине. Но теперь я вообще никаких анализов, наверное, не буду проводить. Происходящей ситуации. Помним, 10-5 победу патриотов на первой половине. На первой. В первой половине карты Тускан. И итоговые. Какие-то просто нереальные, сколько там 16-13, да, по-моему, было, если я не ошибаюсь, или 16-12 а, поражение на карте. То есть выиграли 10 раундов, и а потом далее взяли всего 2. А, Лил Трамп. Минус на опыте. Первая карта. Вы что? Вы что, бабачон? Вы что? Четвертая уже. А Три калаша, простите, два калаша, простите, один. Калаш, что они так быстро-то умирают? А, биомусор, последний 9 хп Ну, хедшотик какой-нибудь, давай, ваншотик. Какой. На большее все равно, к сожалению, не хватит Лайфбара, почти ваншот Минус виола И девятый отправляется Патриком Надо Патриком, как мне кажется, если они хотят побеждать Брать что-то такое Знаете, вот что-то такое Я имею в виду, это как 13-2 на мираже было они почему там выиграли? Потому что в первой половине взяли огромное количество раундов И не успели так много раз ошибиться Если сейчас они сыграют, например, опять 10-5 То там ошибка и все И опять потекло, понесло И посыпалось, в общем И все, и просто развал Хейт! Интрифракт на точке, давненько от хейта и К-10. Кстати, не было ничего слышно, какой второй хэдшот-то дает полил Лил Казнилу. Вырубая вражеского снайпера, К-10 открывается, подхватывая погибшего тиммейта, точнее эстафету от погибшего тиммейта. Забирает Лилс Демила, Виола забирает К-10, не чекает хайве, а там читка 228 ошибается. Что? Что? Биомусор. Хэдшот по Трампу, остается Виола только одна. Виола забирает биомусора и один на один против на опыте... На опыте. Посмотрим, насколько он на опыте. Виола 34 хп, 100 хп у соперника. И на опыте выигрывает. Ну, я, честно сказать, прям верил в то, что на опыте перестреляет. Во-первых, Виола... Изначально зажалась за ящик, показала сопернику, что она боится на него открываться. Во-вторых, с калаша в упор стрелять, как мне кажется, все-таки потяжелее, чем с дигла, да, тебе надо еще как-то там разброс контролировать, куда-то где-то упираться. А с дигла вышел просто затыкал и все. Ну и плюс квадрокилл по головам, от на опыте мы же все с вами помним, да, поэтому как бы и разговаривать особо ли вы о чем. Даблкил от Хейта, минус один от Биомусора. И, короче, в итоге 9-6 будет итоговый счет первой половины, насколько я понимаю. Навряд ли Лил Джамп и Лил Казнил здесь что-то выиграют. Ну, может, конечно, и выиграют, потому что Лил Казнил уже однажды один в 4 затащил. Почему сейчас не затащить? Ну, если перестрелки сведут команды на точке А, тогда еще какие-то шансы, наверное, сохранятся. Лил Джамп. Лил Казнил. Вот не самый удачный выход, к моему величайшему сожалению, демонстрируют ребята новые земли. Очень неудачный выход демонстрируют Ребята из новой земли Биомусор остается последний Вдали снайперская винтовка работает Это, конечно, большая проблема, но снайпер Отошел немножко, что позволяет Биомусору шевелиться и открыться Под перестрелку сразу с двумя, зачем-то соперниками Одного не мог выиграть И взял, отдался под второго В результате 10-5, ну такой счет мы уже с вами видели, дорогие друзья Вспоминаем Тускан И болельщики Патриотов, наверное Не сильно должны радоваться, потому что 10-5 на тускане превратились В 16-12 И это не непобедный счет был. Ну, в общем, интересненький Раунд, интересненькие моментики Сейчас были, ну, посмотрим, что нам Принесет вторая половина Еще раз хочу пожелать удачи командам А зрителям насладиться тем, что мы Сейчас с вами видим, ведь действительно по наслаждаться здесь есть чем ну, карта кэш, она вообще, в принципе, сама по себе для 1.6 очень специфична. Потому что создавалась она все-таки с оглядкой на то, что это Counter-Strike Global Offensive. И здесь многие моменты, как в CSGO, не работают. Это тоже очень важно понимать. Читка делает даблкил. Хейт! Какие ваншотики! Просто это замечательно. На это смотреть одно удовольствие. Лил задымил, остается в соло. А все почему? А все потому что... Все потому что просто ГГ. Замей, почему? Потому что где быстрый выход? Все бы было бы более-менее еще, если был бы быстрый выход. Эти перестрелки в ангаре, эти перестрел... перестрелки в Мейне, под токсиками перестрелки. Да просто зачем? Зачем в пистолетке что-то вообще вот такое выдумывать? Такое ощущение, что ребята играют какой-нибудь ВЦГ, но не меньше. Ну, на самом деле, конечно, понятное дело... <звёзд Wallace> О, Вот это ответка за предыдущий раунд, точно. Хейту такой смачный ваншот. Наверное, за весь этот матч вообще еще не прилетал. Ну, девайс появился на руках. В это время, кстати, было бы очень удобно пробовать э... пощупать, так сказать, точку А. Какая-то моменталка прилетает с хелпы. Саш, добавь раунд в счет. Так, так, добавил же. Так 10-6 же. Ж. Все добавлен. Ну, ну все ж добавлено, ну. Паша. К10. Два минуса, ну и все, всех развалили по итогу. 10-7 Саня, отличная игра. Ну, здесь как бы респект за отличную игру. Надо выражать все-таки командам, а не мне. Потому что не я эту игру делаю. Я лишь ее только комментирую. Но игра действительно огонь. Огонь согласен. Стоящая. Давненько у меня не было стоящих матчей на канале. Которые прям можно было бы реком... рекомендовать посмотреть. И это вот один из тех матчей, которые действительно можно. Стоит посмотреть обязательно. Пока ты писал, я добавил. Все, я понял, понял. Ну, я, если что, не переживай, я периодически себя перепроверяю Даже я могу целый раунд ничего не прибавлять Потом сразу прибавить два раунда Так что я все посталил а, Лил-вилл, один минус, К-10 минус, лил-казнил Лил-задымил, забирает читку И вот, пожалуйста, продавливает с точки удара. Ну, то есть здесь как бы достаточно всего-то навсего а, Просто пушить чуть-чуть быстрее Это, наверное, особенность карты, как мне кажется ну вот я смотрю просто на нее и вижу, что здесь просто быстрые выходы работают, ну на 500%. Биабустер последний его расстреливает Виола, как перед этим, кстати говоря, расстреляла К-10. -го. И 11-7 патриоты вроде взяли в раунд. Ну, я призываю, короче, пушить. Как и команду... Новая земля я призывал пушить в первой половине так, так надо на кэше просто Потому что, еще раз говорю, эта карта не очень стандартная да? Она, по сути, сюда привязана из CS GO Профессионалы на ней в 1.6 не играли Какие-то умные стратки здесь можно выдумывать Но зачем, когда обычный дефолтный пуш в большинстве своем работает Ну, конечно, надо проверять соперника Просто не против каждой команды можно пушить ну, против Новая Земля, я думаю, у Патриков большие шансы на победу, если они будут пушить. В целом, и если Новая Земля бы пушила, я думаю, они бы взяли больше пяти раундов. Я думаю так. Общий счет на экране, товарищи. Все на экране. Вся информация на экране. Какой бы вы вопрос ни задали, все здесь. Все. Лил казнил и Лил Трамп. Два минуса на опыте на Дигле. Просто на кэше делать что-то невообразимое. Лил задымил э, вместе с Виоллой. Разобрали читку 228 И 2 в 2 остались С потерянной бомбой на споте А Это неприятно Это очень неприятно Потому что на точку А теперь надо идти А там на опыте, а там биомусор А там позиционный перевес И вот вам пожалуйста Как только лил задымил зашел в мейн Сразу минус лицо Даблдак на скролл разрешен. Но здесь, по всей видимости, да. Хотя, может быть. А... Ну, я не знаю вообще, как этот момент, конечно, сейчас охарактеризовать. Там Виола была полностью слепая. Куда-то стреляла. В нее кто-то стрелял и тоже никуда не попадал. Просто опустим подробности. Просто опустим подробности. Ну, 11-8. Разница в 3 матчпоинта. Тем не менее, получается профит от действий новой земли. Во второй половине гораздо выше. Когда будет CS GO? А, либо под конец следующей недели, либо через одну неделю. Будет, по-моему, пять шоу-матчей. Лил Трамп и Лил Джамп! Вообще все их старания просто по бороде идут, потому что хейт нереальнейший чувачело. Вы видели? Вы просто видели, мать его, что он творит? Вот так... Грациозно открываться на прицел своего соперника, это надо уметь. Лил казнил минус К10. Биомусор с хейтом остаются вдвоем. Здесь очевидно. Понятно. Понятно. Хотя сказать, здесь очевидно, конечно, нужно идти пушить Хейта, который точно один и точно один на точке А есть еще кто-то. Но Хейт уже два кила сделал, поэтому он уже весь такой напряженный. Ну, вроде бы, конечно, и собранный, но его, наверное, было бы запушить проще. Ну, да ладно. Что получилось, то получилось. 11-9. Опять же, это дополнительные раунды, которые мы с вами дополнительно посмотрим. И в этом нет ничего абсолютно плохого. Но Патриком как-то, я не знаю, что-то... Как-то -как неуверенно играют. Действительно неуверенно играют. В большинстве своем. Ну и экономический. Лил а задымил, минус Читка. На опыте минус Лил Джамп. 4 в 2. Ситуация. Все хуже и хуже. Как относишься к CSGO? Хорошо, а как я к ней могу еще относиться? Замечательная игра. По моему личному убеждению, во всем превосходящая ее. Старую версию, то есть 1.6 Исмаил Еще раз повторяю, все На экране Я не буду принципиально отвечать на глупые вопросы Которые почему-то постоянно появляются В чате На карте по центру Белым Блять, по-черному, простите меня, написано, вы задаете вопрос, какой счет. Раскройте глаза, пожалуйста, посмотрите, прекратите, вам не обязан никто здесь что-то где-то подсказывать. Я всю необходимую информацию для зрителя всегда вывожу на экран, чтобы этих вопросов не было. Они постоянно есть. Вопросы я имею в виду. Это просто какой-то кошмар. Может он без звука смотрит? А зачем вообще без звука? А если он без звука спрашивает, кого он тогда спрашивает? Вернее, смотрит. А, в чате типа у кого-нибудь. Не, ну это странно, если он без звука смотрит. Зачем он без звука смотрит? Читка 228, минус Лил Казнил. Хейт, минус Лил Трамп. Ну и атака, а, атака опять же разменивается. А, диковинным образом, да, вот какое слово я придумал. Диковинное. Диковинным образом размениваются, потому что математически размениваются плохо. Тем не менее, вроде бы под, на точке Б получили контроль. И Извини, я не знал, что это Best of 5. А причем здесь то, что это Best of 5? Ты же спросил, какой счет по картам? Счет по картам написан 2-1. Как бы это может быть Best of 10, например. Ну, ну грубо говоря, да, Best of 10, может быть. Вот. В CS GO нету пабликов на 32 игрока Ой, я честно сказать не знаю, потому что на пабликах В CS GO не играл, но думаю есть 11-11 Коллективы сравнялись Как тебе игра узбекских команд э -э Не все команды играют круто Но в большинстве своем интересно играют где пуши, где раскидки, где жесткие раунды? Я требую зрелища от одной команды и от другой. Потому что пока я лично вижу, как новая земля просто пинают своих соперников. почем свет стоит, доминирует над ними по полной и спокойненько выигрывают. Хочу увидеть борьбу. Борьбы нету. Борьбы нету. Биомусор. Минус лилджамп. Саня, напиши в канале, когда Узбекистан играет. Это вообще самый часто, распространя... часто задаваемый вопрос, когда играет Узбекистан. Сегодня, кстати, удивительно никто не спросил. Лил задымил. Минус на опте. Биомусор последний. Ну, и мы открываемся... <свеч> и мы открываемся, конечно, на ту точку, где биомусор есть. Боже мой, Лил казнил. Отдается под биомусора. И теперь уже бомбу качует аккуратненько на точку А. Ну, не знаю, насколько успешно будет это перекачивание. Перекочевание. 5 хп у биомусора в спину и к нему бежит виола. При этом бомбу пока поставить он не дает. Лиз задавила. Опять убегает, боже мой. Ладно, когда я Узбекистан играть? Ну это понятно, надо было. Это понятно, что такой вопрос когда-нибудь должен был бы прозвучать. Не знаю. Но если уж вы хотели ответ получить, тогда я скажу, не знаю. Какие тебе запомнились больше всего? Какие-то, а команды какие запомнились? Наверное, Ташкентская команда, наверное, Бухарцы запомнились, а, Нукус а... и, в принципе, Самарканд с Манганом. Андижан играли еще, ну так достаточно посредственно. Еще несколько команд, я уже даже и не всех помню. Нет, Алло, Мишу, не знаю. Лил замутил Замутил вообще, замутил просто по-страшному пол, пол раунда бегал от одной точки к другой Вот они все стратегии патриотов на этот матч Просто бегать от А до Б Пытаться поставить полку Хоть куда-нибудь, чтобы хоть где-нибудь разрешили ее поставить. Лил Казнил. Казнил К-10. Лил Джамп забирает на опыте. 3 в 5. Вроде атака в перевесе. Но лайфбары там просто одна граната и минус вся команда. Биомусор. 2 килла. 3 в 3. Вот вам уже, пожалуйста, 3 в 2. Атака просто рассыпается, не дойдя вообще никуда. Господи. Как же мне дает стыдно смотреть, простите, дорогие друзья. Ну, это вот при всем уважении, конечно же. Не матерись, я тебе не узбек, я чеченец. И что теперь? Какая разница, кто ты? Если ты думаешь, что я смотрю на тебя как на человека, как который представляет какую-то нацию, мне абсолютно вообще наплевать. Если ты, грубо говоря, допустим, хороший человек, то неважно, узбек ты или чеченец. А если ты баран, то то же самое, неважно, узбек ты или чеченец. Просто ты либо узбекский баран, либо чеченский баран. Либо ты узбекский хороший парень, либо чеченский хороший парень. Не надо граничить все на Национальный признак, ну или что, типа Если ты чеченец, то я что, должен Дойти тебя, аж только задницу поцеловать? Нет, дружище, тоже ты не угадал, поэтому а, Мне Похер, если я по-русски вот так вот Давай скажу, чтобы ты понимал Кто хоть чеченец, хоть дагестанец Чуть вурят, хоть Вот, а говоря, кстати, что С тобой так нельзя разговаривать, потому что Ты чеченец, а не узбек, ты узбек Только что принизил всех, кстати я думаю, вот если бы ты при Узбеках бы это сказал, тебе очень быстро бы почки отбили. 12-12, дорогие друзья, Лилджамп. Навряд ли тут, конечно, сможет что-то побеждать. Но, может быть, попытается. Но не попытается. Не получается. 13-12. Какая разница, кто какой национальности? И вот и я про это же говорю, Мухаммад. Все правильно. Какая разница? Национальность это не более чем просто вот... Э, э, твое происхождение, так сказать, откуда ты появился. А только поступки определяют человека, хороший он или не хороший. И неважно, какой национальность. В любой национальности есть полным-полно идиотов, которые все портят. Саня, молодец, комментируй, что... Благодарочка большущая Но я правда, конечно, наверное, думаю, что это ирония Потому что предыдущий раунд я практически не комментировал А говорил на отвлеченные темы Хейт, минус лилджамп И читка еще по одному минусу Ситуация двушечка в душу, Двушечка в душечку Господи, что сказал? Двушечка в душу Двушечка в двушечку Короче, читка Остается один против двоих. Наконец-то я это выговорил. И уже ситуация, кстати, не двушечка в двушечку. Потому что пока я пытался выговаривать, уже одного сбрили. Короче, долго, нудно и больно. Читка. Минус Виола. Один на один с Лил Казнилом. Ну, я даже не знаю. Позиционно, конечно, перевес на стороне Патриков. Потому что Лил Казнил вроде должен играть от позиции. А у Читки есть дефюскиты. Это, кстати, во многом очень сильно будет влиять на... Исход Ну и тут как бы, я даже не знаю Боба-то стоит как бы открыто И понятное дело, здесь куда не прячься Ну, получишь прострел Ну, в принципе, все, что нужно было сделать Вил Казнил сделал Он выиграл технически этот раунд Поэтому 13-13 сам из Беларуси частенько слышу я чеченец Типа сразу на коленку встать Ну не знаю, нет, я знаю несколько чеченцев э, Не лично мы с ними знакомы да, Ну так вот, заочно через интернет Абсолютно адекватные люди То есть далеко не все оттуда э, Ведут себя как-то вот так Что типа перед ними на коленку надо вставать Я считаю те, которые говорят, что перед ними надо на коленку вставать Надо просто зубы выбивать Прям просто челюстью целый Минус верхняя или минус нижняя Желательно арматурой Потому что возомните себе из-за того, что ты просто чеченец, но это смешно. Правильно, вот как Тёма пишет: чеченская малолетка. Адекватные взрослые люди себя так не ведут никогда. 14-13. Новая земля продолжают натиск, продолжают бомбить, продолжают бороться, пинаться и так далее. А, ну и Патрики, кстати, тоже руки не опускают, продолжают борьбу. Непонятно вообще, за что сейчас идет борьба, кому кэш достанется, счет такой. Очень скользкий, но у Патриков нет девайсов. По сути, это как бы отдача 15-го, и там либо овертаймы дальше можно ждать, либо что-то такое. Либо просто поражение на карте кэш, что приведет к пятой решающей карте. Вот как я уже говорил, последний раз я Best of 5 комментировал, по-моему, году в 2018-м. С тех пор Best of 5 никто не заказывал. А, и вот это первый, наверное, за 5 лет Заказ на вот такого формата матч Поэтому я уже и отвык от того, что Может быть сыграно 5 карт Между одними и теми же командами Но это за то, насколько зрелищно, дорогие друзья Я думаю, что не согласитесь хейт Минус джамп и виола. Далее задымил. Погибает, естественно, тоже вслед за своими тиммейтами. Но это 15-13. Только два раунда могут спасти Патриков от поражения на этой карте. Единственное, что они сейчас могут сделать, это забрать два раунда и играть овертаймы. Либо же отдать еще один и дойти до ситуации, в которой ну будет... Трудно, плохо, больно. В общем, не знаю. Не знаю, короче, что будет сейчас. Учитывая, что, опять же, и там на последний раунд не сильно хорошая экономика прилипла а, Патриотам. Ну, как не сильно хорошая? Один калаш и пачка диглов. Ну, в общем, ждал. Я ждал всякие пуши. Взял, ждал всякие прессинги. Ничего не дождался. Дождался выхода с диглами, голыми <laughs> без гранат через дымы. Ну, поражение в раунде это уже, на мой взгляд, вопрос риторический. Такое не выигрывается Дигл и Калаш остались, Калаш только что один из немногого количества Калашей, который вообще имелся Только что на миду взял просто и слился Лучше бы в таком случае у Лил задымило был Калаш и он бы наверное реализовал его немножко лучше Долгий матч получается <coughs> Простите дорогие друзья, ну, трансляция идет с 18.00 соответственно 2 часа 48 минут Почти три часа. За три часа сыграть 4 карты. Можно сказать, что быстро играют Достаточно Игра на приз или спортивный интерес? Абсолютно верно, Руслан Спортивный интерес. Ребятки играют просто Чтобы определить, кто из них круче. Ну и матч, чтобы им на зап... Запись матча на память, чтобы осталось Лилджамп на опыте Забирает И это два в два Обострение момента сейчас пришло Минус К-10. Да ладно, я думал. Вот хоть убей, я думал, К10 на Б сидит, а он, оказывается, ныкался на А. Ай, ты какой шифровальщик, ты даже меня обманул. Ну что, АВП. С АВП ретейкать. Это, конечно, дело вообще максимально плохое, потому что очень неудобно. Поэтому, естественно, девайс меняется. Выкинул а там, А там просто лежит челик, у которого девайса не было. Он такой думает: ай, сейчас эмочку подберу. Выкидывает АВИК, а там ничего просто. Говорит, э -э, это, Дулю, дулю вам. Ну что, 15-14 и последний раунд основного времени. Сейчас будут разыгрывать между собой команды, дорогие мои друзья. И два варианта развития событий. Либо победа в раунде за новой землей. И это будет в таком случае 16-14. мы отправимся смотреть Десайдер э -э, этой встречи. Карту Инферно. Либо же патрики выиграют карту Ой, выиграют раунд И будут овертаймы И мы будем смотреть с вами дополнительные раунды На карте кэш Вот такие пирожочки А вот, кстати, тоже важный момент Вот на кэше, например, в CS Ну, в принципе, и здесь тоже можно залезть, да А что, подожди, что, не переключается ничего Пролагало сейчас вообще жестко я нажимаю переключиться на другого персонажа, и ничего не переключается. А в это время, кстати, когда-то успел погибнуть товарищник Неймом на опыте. Да все, Тёма, успокойте. Больше никто ни с кем здесь не ругается. Все, хорошие люди ушли. <смех> Нехорошие, хорошие, о себе много о, о, лишнего, люди ушли. Я мусор. А находясь на пусте, очень хорошо реализует свою позицию. Нет, теперь повторюсь. Теперь поправлюсь. Не очень хорошо реализует свою позицию. Только один минус успевает сделать. Виола минус хейт и читка 2-2-8. С АВП 1 в 4. И Лил казнил вот так вот, дорогие друзья, это овертаймы, и вот не что иное, как они. Они самые овертаймы замечательные, интересные, жгучие, болючие, прекрасные, прелестные, полезные. Куча-куча-куча всяких слов я сейчас сказал, вообще неуместных и ненужных, поэтому просто смотрим овертаймы. Тот, кто возьмет 19 раунд раньше своего соперника за ближайшие 6, тот и победит. А, в этом противостоянии Ну и в случае 18-18 у нас Допы будут продолжаться Вот такие вот повороты а, На стрелы Лилджамп такой, типа Кто там стреляет? А кто там стреляет? Хаешку на тебе в дупло а, нечего там сидеть, прятаться за дверьми Лил Трамп, Лил задымил по минусу Как-то там где-то умудрились сделать Поэтому ситуация, по сути, остается равной Но выход на точку А уже как-то, я не знаю Лично как по мне, остается под вопросом Есть ли смысл дальше пытаться прессинговать эту точку? Не знаю, потому что здесь по большей степени Игроки обороны и так уже сосредоточены На приеме именно этой точки а, Поэтому, наверное, выход на точку Б Втроем был бы более перспективным Но, с другой стороны, надо либо просто сидеть Ждать и было бы круто вообще В таком случае Лил казнил Минус биомусор И вот, пожалуйста, та самая позиция выжидания Наверное, какие-то плоды все-таки приносят К-10 Минус лил казнил Лил задымил, так забавно забирает соперника И тут просто, ну, 10 10 и 10,2 хп Подарок для товарища на опыте Легчайший раунд Просто по одной пуле попасть или хаешку бросить и оптом забрать всех соперников. Ну вот одного пострелил. Ой, Виола! Божечки мои, что делает Виола? Просто до 2 хп затаскивает или на 10. Я не помню, сколько было конкретно у нее. Но этот момент, ну, как Регина нам, в общем-то, и обещала, что Виола затащит однозначно. Вот, кстати, товарищ Исмаил, вот, пообщайтесь с Тёмой. А, ему ваше поведение не понравилось даже больше, чем мне. Поэтому, я думаю, вам есть о чем поговорить. Он, к слову сказать, не узбек, а казах. Поэтому, вот, пообщайтесь. А я временно буду комментировать матч. А, ну что, в случае поражения в этом раунде отдачи 17-го У новой земли не останется немножко денег э -э, На последний раунд будет не самый комфортный бай Поэтому, наверное, все-таки придется Хейт! Минус э, Виола Ну как-то вообще вот не летит ни у кого Не, не летит куда Таджикистан против Узбекистана не играют Они свои шоу-матчи сыграли И э, вроде как больше не планируют Нет, ты от темы не уходишь Ты виноват, да, а с чего вдруг такая уверенность? Ну смотри, короче, ты говоришь Если бы ты мне нормально ответил Я тебе нормально ответил на экране все написано. Ты второй раз мне тупой вопрос задаешь. Поэтому я считаю, что ты одноклеточная, с которым я вправе разговаривать так, как он заслуживает. Но если ты с первого раза не понимаешь, значит ты тупой. Understand? Understand. Если ты с первого раза не заехал в то, что тебе ответили, значит ты баклана. А с бакланом как разговаривают? Ну, как-нибудь, но не так, как с нормальным человеком, согласись. Вот и все. Поэтому не нуди. Ты не в бане до сих пор, только потому, что я с тебя угораю. Ну, если ты будешь переходить грани, и ты просто будешь забанен, и пойдешь отдыхать. С тебя вон Тёма поугарает, Максим с тебя поугарает, еще кто-нибудь с тебя поугарает. Давай, весели, обезьянка. 16-16, дорогие мои друзья. И никогда, запомни, никогда не пытайся перекладывать на кого-то какую-то вину. Вот никогда. Ты ответил мне матерясь. И что? И что, Ты мне хочешь сейчас предъявлять за мат в моем э, лексиконе? Попытайся Я тебе напомню пословицу величайших русских классиков Что мат это жемчужина русского языка Я тебе подарок сделал в виде жемчужины А ты здесь мне пытаешься что-то вот еще и в впрягать здесь за это Не пытайся не пытайся. Лилвилл. Минус К10. На опыте последний. Остается 1 в 3. И, дорогие друзья, 17-й раунд разыграется вот прям сейчас. Но в какую копилочку он разыграется... Вопрос решается слишком быстро. Даже не дали интригу поддержать. 17-й раунд отъезжает команде Патриков. Далее происходит смена сторон. И теперь мы получаем ситуацию вот такую. Такой, который. Патриком для победы надо взять два раунда. Команде Новая Земля для победы надо взять все три раунда, находясь в атаке. Если 2-1 в пользу Новой Земли, тогда как-то на этом э, закончится. Вообще все. <laughs> Вообще все закончится. Лил Казнил. Под градом пуль. Все-таки забирает хейта. мусор, Забирает Лил Джамп. Размены есть. К10 минус Лил Вил. 3 в 4. Потеряна точка А полностью, абсолютно Не отбивается Не отбивается такое, надо сейвить Учитывая, что там 2 АВП Я опять же вот уже не первый раз вижу, когда Патрики отыгрывают раунды в 2 АВП Ну на дасте такое было Ну не знаю, зачем просто они это делают По мне таки плохо играть в 2 АВП Карты с такими дистанциями Одного с глаза достаточно Да еще и если эти 2 АВП не убивают блять, то толк вообще все, Лил задымил на сейв. Просто вынужденный уже отход от, э, от данных перестрелочек. 17-17. И теперь еще проще, дорогие друзья. Во второй серии овертаймов остается разыграть всего-навсего два раунда. И победа достанется команде, который... которая, который... которая заберет оба раунда. Либо же 18-18 и еще одни овертаймы будут. Вот, короче, вообще кэш у нас получается просто ушатывающий, обалденный. А, Огонь-пушка, я бы даже сказал. Но, тем не менее, две снайперские винтовки сохраняются. Опять же, не совсем понимаю смысла, но он есть. Он, он есть, наверняка, определенный этот смысл. А, Лил Трамп а, минус. Минус Лил Вилл. Размен, короче, у нас произошел. Давление на точку Б продолжается. Лил казнил. Не пускает в точку Б двух соперников. Читка последний. Минус на девятке полил, казнило. Лил джамп и Лил задымил один в два. Свап девайсом. А Калаш не залетает и на девятке. Как же не вовремя появляется Лил джамп. Минус читка 2-2-8, и это 18-17 матч -пойнт. Дорогие друзья, всего-навсего один раунд остается для победы команде Патриков. Но если Новая Земля выигрывает вот этот раунд, который сейчас начался, тогда счет становится 18-18, и начинается еще одна серия увертаймов. Это, честно сказать, нечто. Это нечто. Минус виола просто на ходу, на ноге. Легчайший, простейший. Минус, господи, простейший. Минус номер два. Все. Точку Б можно забирать, но проблема в том, что бомба идет не на точку Б, а на точку А. Но тем не менее и это абсолютно не страшно. Это вообще не страшно. Вот этому вот человечку бы я бы не знаю, наверное, соль либо в карман может быть насыпал. Что-то он и кашет стоит, как бы в самый ответственный момент. А или либо перчиков, например, засыпал. Не знаю. Короче, неправильное, конечно же, опять-таки э -э дело. Ну, о, а он вылетел вообще. У -у -у. Самое время нажать паузу и запустить рестарты, да? <laughs> Такое уже мы видели. Лил казнил. Ну, в соло тут надо тащить, а что? А что еще делать? Диффуза есть. Ну, как один в четыре он затащит, я не знаю. Вернулся с ником Лил Смок. 18-18, это что то как-то, по-моему, вообще ни в какие ворота-то и не лезет, дорогие мои друзья. А, ну, интересно, интересно. Мне, мне интересно, чем это все закончится просто. Ну, теперь у нас ситуация, в которой 22-й раунд для победы нужно забирать. Так а что? Что не закупаемся господа? Не, нормально вообще, играя в обороне, они такие... А что? нет, подожди. А что? они не двигаются вообще никто, ничего? мусор, стенки стоит, рассматривает. Эти не стали закупаться с диглами, играют, что это? Так, чё, рестарты? Еще раз отрестартили или как? Что происходит? Я запутался уже просто. Что происходит? Так, ну все, видимо, отрестартили. И теперь уже полноценно еще одни допы начинаются. Ух и потно же. Ух и потно же. ХЛТВ сломался. Дым. Дым замечательно сейчас спас Лил э, Джампа От гибели, но ну, Лил смог Минус со снайперской винтовки Тот самый Лил задымил, если что Вдруг а, попытки настрела в открытую дверь Ну, там тоже, опять же, дымы Они немножко мешают обзору Лил Джамп, Лил Смок Куча какая-то вообще мала непонятная Происходит сейчас на карте На Опыте Минус Лил Вил Ответка по читке И на Опыте 1 2 Не успевает уйти из-за этого, к сожалению, погибает И раунд остается за Патриками 19-18 Ну вот, напоминаю 21-21 это Третья серия овертаймов И в таком случае Как бы пипец Я не знаю, что еще добавить, но Если какая-то команда за ближайшие 6 раундов возьмет 22 раунда То на этом как бы все, все закончится Все будет круто, шикарно и хорошо <свист> Простите, дорогие друзья Хейт минус Лил Трамп Но, а Энтри фраг был как раз за Патриками Лил казнил минус на опыте Лил Смоук минус К10 И продолжает у нас попытка трессинга Точки Б, опять же, вот ребята Какие, что одни, что другие Их не заставишь просто заднюю дать Вообще, какие бомбические Такие бомбические Лил казнил, забирает хейт То есть я про что? Про то, что идет э, выход на Б Ну, не, не совсем получается Ну, попробуйте оттянуться быстренько, да С какими-то разменами И убежать на ту же самую точку A. А Нет, нет, все, идем на Б И вот предельно ясно Это будет долгий матч Долгий и потный Вполне, так он и так уже долгий и потный 50 минут матч идет, во всяком случае Конкретно этот матч 50 минут идет Лил Смоклика, лил, ка, лил казнил лил Трамп Каждый поразу уже кого-то где-то пристрелил Комментатор не подскажет, на каком сайте можно смотреть игры стран СНГ Наверное, не на каком Ну, как бы П Профессиональных команд нету Ну, где, чтобы что-то комментировалось ну, Наверное, на моем канале только Я просто больше не знаю, кто еще комментирует Counter-Strike 1.6 а если так, просто смотреть без комментариев игры СНГ-шных команд. Это надо смотреть на fastcap.net. <laughs> да нет, Тёма, нет. Ты что? Это же... Это же даже невозможно. Как минимум, ему для этого IP uh, Hell TV нужен. К10. Забайтил вражескую снайперскую винтовку на выстрел. Бомбу забрали. Ну и понятно, да, что там сидит АВП. Здесь нас уже обходят. И пора тушить свет. 21-18, дорогие друзья. Смена сторон. Они лайф запустили вместо. Они запустили лайф. Вместо того, чтобы запустить. Что вообще они делают сейчас? Смена сторон жишь. жишь. Вот, ура. <свят> э, что вообще? Чудеса какие-то периодически на последней карте все-таки приходят. Нормальная шутейка, тем нормально. Итак, разница... Да какая, Причем здесь какая разница, в общем? Один матчпоинт нужно взять Патриком для того, чтобы победить. Вот это все, что нужно знать. Команда Новая Земля не могут победить в этой серии овертаймов. Им нужно брать только три раунда. Если они хотя бы один из этих трех отдают, то на этом вообще, в принципе, сегодняшний шоу-матч заканчивается. Но если они забирают все три раунда, то тогда они становятся... Никем они не становятся претендентами в очередной раз а, на победу. Почему при... взято? Показывайте команду Лил. Вот как всегда. Я жду всегда с нетерпением а, таких вот этих... Как они называются? Бакланчики, которые всегда думают, что я к кому-то предвзято отношусь. Поэтому я для таких бакланчиков всегда перед началом стрима говорю, что мне похрену, кто выиграет. А, главное, чтобы КС был красивый. Но все равно найдется какой-нибудь, который... Ой, ты предвзят, к кому-то ты не похвалил вот того, а вот того похвалил. Слушайте, а? Селез. Критиканты хер. Три в 4. Оборона в меньшинстве. И команда Новая Земля. А, продолжают. Куда-то, куда-то где-то бежать да? Бомба установлена И тут к моему величайшему Я даже обращу внимание, я говорю к моему величайшему Сожалению Но карта с огромной долей вероятности Закончится победой Патриков Я вот как говорю То есть я не предвзят никуда, нигде Никому ни разу Биамусор не вытягивает, к сожалению, дорогие друзья, и этот шоу-матч заканчивается с победой команды «Новые Патриоты». Счет 22-18, счет по картам 3-1. На этом Best of 5 закончен, очень жаркий, очень мощный. И это, кстати, мне еще говорит человек, который, видимо, просто... Давайте я сейчас запись остановлю, чтобы это под запись не ушло.